В этом видео я покажу, как сделать игру для сторис. Я использую три приложения PixArt, Canva и InShot. Для начала мы открываем PixArt, берем нам нужную картинку и начинаем вырезать ту область, да, которую мы хотим сделать пустую. Нажимаем выбрать в инструментах и кисточкой вырезаем аккуратненько нашу область. Обводим все края хорошенечко и дальше мы делаем на кнопку ОК нажимаем да, на галочку подтверждаем и сохраняем. То есть у нас получается вырезанная картинка. Дальше нам нужно наоборот сохранить отдельно эту картинку мы выбираем уже другой инструмент вырезать и также кисточкой обводим эту область и сохраняем наш апельсинчик вырезанный аккуратненько все так закрасили и сохранили дальше у нас получается сохраненная область уже есть есть вырезанная область и нам нужно создать эффект до да, передвижения нашей апельсинки мы открываем опять да, пустую вырезанную картинку добавляем наш апельсинчик и передвигаем его Делаем несколько сохранений. Я сделала штук 10 для себя, да, чтобы наша апельсинка передвигалась, да, чтобы да, создать имитацию передвижения нашей апельсинки. Вот делаем 10, можно больше картинок, чтобы было да, интереснее. Вот таким образом, да, наша апельсинка будет двигаться. Сделали, дальше нам нужно добавить в ваншот все наши сохраненные картинки по порядку. И каждую картинку нам нужно уменьшить скорость до одной секунды. Проделали все сохранения, и у нас получилось вот такое вот движение нашей апельсинки. Можно скорость увеличить передвижения дальше я иду в канву и добавляю наше видео полученное с передвижной апельсинкой подгоняю Давайте под формат мне, чтобы инст... был формат для stories дальше мы добавляем текст что нам нужно либо изображения какие то какие вам еще нужны и вот таким вот образом, да, то есть поймал, сделай скрин, пишем, выбираем шрифт, который нам более подходящий, выбираем размер, выбираем цвет, я оставляю черный, просто вывожу на белую область. И таким образом, да, мы добавляем элементы на наше видео. Вверху мы нажимаем на кнопочку Play. И получается у нас вот, это, есть несколько внизу, выбрав, да, вы, можно выбрать несколько вариантов, где будет подъем, пульс, блок. То есть видите, передвижение идет самой картинки и самих букв. Все, сохраняем, накладываем музыку. Также в иншоте это делается изначально, если надо. И наше видеоигра готова. В конвейте можно сделать версии только про эта функция работает. Кому актуальна эта версия, я, у, меня, у меня есть файл для скачивания корректнутой версии. Сохраняйте, выполняйте условия под видео, и я вам вышлю.